приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова и сегодня у нас обзор новинки из каталога oriflame номер 17 серии the One. новинка магнитные реснички для магнитического взгляда это уникальный вариант для того чтобы мгновенно преобразить свой образ и сделать его из обычного праздничным, а глазки выразительные и эффектные мы сейчас с вами вместе посмотрим что же представляют из себя эти реснички всего нам предлагают три варианта ресничек естественные кукольные и густые у меня в руках естественные реснички приходят в коробочки упакованные мы сейчас их откроем так. Здесь у нас в составе подводка. Это специальная подводка для глаз с высокой плотностью магнитных пигментов. И она создает притяжение, которое будет удерживать реснички на месте. Подводка очень удобная. У нее длинная кисточка. И ей легко и просто рисовать стрелочки. Подводка черного цвета. Так. И сами реснички. Реснички я рекомендую доставать пинцетом. Они очень хорошо упакованы. И как вы видите они держатся на металлической полоске и если с ними обращаться аккуратно они прослужат вам долго то есть это не одноразовые реснички я аккуратно за краешек пинцетом беру реснички и отклеиваю их от металлической полоски после использования магнитики нужно будет протереть можно мицеллярной водой освободить их от туши или подводки которые на них приклеятся и также аккуратненько вернуть сюда на металлическую полосочку и таким образом они у вас будут храниться в коробке и по необходимости вы будете их просто доставать и использовать ну а сейчас давайте попробуем как эти реснички будут смотреться в деле итак как же правильно пользоваться этим набором во первых нужно сначала накрасить стрелки вы можете накрасить стрелки любым удобным вам способом например я сначала взяла свою любимую подводку giordani gold ей накрасила стрелку и вывела кончик так далеко как мне нравится затем мы берем магнитную подводку и делаем два слоя для того чтобы реснички держались лучше нужно хорошо просушить оба слоя чтобы подводка не осталась на ресничках. И только после этого красьте ресницы. Потому что если вы сначала накрасите ресницы, а потом будете красить их этой магнитной подводкой, то вы можете испачкать реснички, и они могут склеиться. То есть накрасили два раза, накрасили ресницы, и только после этого приклеиваем магнитные реснички. Я что уже сделала? Стрелки накрасила, и один раз сделала магнитной подводкой теперь я делаю второй слой и как вы помните у меня один глаз не накрашенные реснички вернее как вы видите не накрашенные реснички а на втором накрашенные я хочу сделать эксперимент потому что много вопросов задают а как правильно красить реснички или не красить как будет лучше как будет выглядеть поэтому я с вами сейчас буду все пробовать у нас эксперимент поэтому Держу подводку и аккуратненько, чтобы не испачкать реснички, потому что я их уже заранее накрасила, я прохожу второй слой. так как вы видите глазки реснички получились абсолютно разные те которые у нас уже с прокрашенными ресницами получается больше поддержки для ресниц глаза распахнутые ресницы более эффектные тот глаз где у меня ресницы не накрашены соответственно они слабенькие и с трудом держат вот эту вот массу ресничек и даже и визуально, и по ощущениям мне комфортнее тот глаз, на котором уже реснички прокрашены. Поэтому однозначно все нужно делать по инструкции. Сначала красим два раза стрелочку, потом красим реснички, даем всему подсохнуть и наклеиваем магнитные реснички. Кстати, покажу, как они легко снимаются. То есть просто элементарно. Берете за уголочек, который вам удобен. И аккуратненько вот так вот снимаете с ресничек все и размещаете туда где нужно и главное не путайте те реснички которые покороче они должны быть во внутреннем угле глаза просто если перепутаете будет немножечко смешно я всем желаю чудесных вечеринок классных праздников и супер настроение благодаря этим ресничкам мы можем очень быстро преображаться мне кажется это просто, просто уникальный классный продукт и стоимость каталоги всего 1299 рублей а если у вас еще нет дисконтной карты напишите или мне в комментариях или заполните заявку которая прямо под этим видео для того чтобы иметь скидку от 20% на весь ассортимент продукции компании oriflame в том числе и на ресничке. до встречи всего вам доброго пока-пока